Ульяна спрашивает. Добрый день, Ксения Евгеньевна. Здравствуйте, Ульяна. Вы упоминали, что современные священники не очень грамотны в оккультном смысле. Есть такое. Могут ли такие священники провести крещение так, чтобы оно действительно легло эгрегориальной печатью на сознание? Или факт печати сознания при крещении зависит не от оккультной подготовленности священника? В данном случае, да, не от оккультной подготовленности священника поп может быть мертвецкий пьян и проводить обряд как получится, в том числе и заправленной рясой в трусы, и это совершенно не повлияет на качество обряда, потому что эти э, алгоритмы в них вбиваются в их семинариях и в бурсах буквально с самого первого дня он захочет неправильно провести этот обряд, он этого не сделает, потому что в этот момент, когда священник-жрец проводит обряд, сквозь него действует сила, он встает на канал, и дальше через этот канал сила уже сама начинает действовать, ну, сообразно собственным алгоритмом. Священнику лишь нужно сделать какие-то определенные ритуальные физические действия, помазать елеем точки, на которые он ставит печати и закрывает от другого воздействия. А, окунуть в купель, сказать определенные слова, пусть даже невнятно, это не имеет никакого значения, важен сам факт последовательных действий. А это последовательные действия они никогда не нарушают, она у них на подкорке вбита. Ночью разбуди мертвецкий пьяного, он тебе все сделает. Уснёт и даже забудет, что ты его будил, и что он вообще кого-то крестил тоже относятся и к поминальным э, обрядам, которые они делают. То есть все остальное, это, что называется, уже все остальные обряды, это уже кто как может. Но вот эти два, это железобетонно. То, что они в оккультном смысле действительно безграмотны, ну, так их такими и делают. Лишь единицы из них удостаиваются права получить доступ к истинному смыслу тех обрядов, которые они проводят. Обычной попы, конечно, нет. Даже если они проводят ритуал не в храме, а дома, он все равно ляжет. Потому что, повторяю, печать ставит не поп, печать ставит сила, которая просто использует его сознание, его руки, его ноги, его глаза, его что там, остальные запчасти, она использует для установления своих собственных печатей. А ритуальные действия, но ну, они прописаны в алгоритмике, без ритуала не получится. Он не может просто сказать, я тебя окрещиваю, должен сделать определенные действия. Вот. Поэтому здесь, к величайшему сожалению, от их оккультной грамотности результат не, не зависит. Они в этом, в этом смысле пустой сосуд. И можно даже сказать, что чем пьянее, тем лучше. Меньше будет думать относительно э, исполнения ритуала.